Ты шел продрогшим по бульвару, сжимая сверток у груди, И только дождь, как бит ударный, пронизывал все изнутри. Ты шел, не думая о прошлом, о том, что ждет там, впереди. Ты чувствовал себя бездомным, сжимая все сильнее кольца у груди. Мужчины тоже могут плакать, ведь сердце ноет изнутри. Душа, окутанная страхом, все ждет, когда развеет дым, и вдруг все сжалось. Ты у цели. Привет, родная. Как тела. Боль в сердце стала вдруг сильнее. Ты посмотрел в ее глаза. Но в тех глазах нет больше страсти, есть тонный, страшный серый блик. А ведь была когда-то ты во власти стремительной большой любви, что тебе нужно? Что за спешность? Вдруг вырвался холодный ком. Я не ждала, ты неуместен, ведь это больше не твой дом. Все, уходи, не нужно спорить, ведь все понятно, я ушла. И приходить совсем не стоит, уже давно я не твоя. Оставив сверток у порога, с улыбкой отступив на шаг, он понял, что ему теперь знакомы, болят предательство и мрак. Любовь ушла, закрылись двери, и только дикий жуткий гнев останется в душе навеки и будет разрушать всех тех, кто постучится снова в двери с готовностью создать союз. Мужчина ведь уже не верит в те участие и открытость чувств.